Во время развития вирусной предположенной инфекции, естественно, активизируется хроническое заболевание, которое присутствует у данного человека. Шансов на выживание становится меньше. В группе риска находятся и дети. И у них, и у пожилых слабая иммунная система. Для того, чтобы ее развить и укрепить, необходимо принимать витамины, вести сбалансированное питание, делать физические упражнения и исключить вредные привычки. Важно помнить и о том, что с наступлением жаркой погоды вирус не теряет своей активности. На сегодняшний день нет убедительных научных данных о том, что вирус погибает в тех температурах, в которых не мог бы погибнуть человек. У нас есть пример Греции, у нас есть пример Испании где гораздо более жаркая температура, более жаркий климат, но при этом развелись достаточно серьезные эпидемии, охватившие все общество. Тем более, что вирус находится в организме человека и передается от человека к человеку. На поверхностях вирус выживает до трех, по некоторым данным до семи суток. Соответственно, да, ультрафиолет губит вирус. В течение 15-20-30 минут вирус погибнет, но ультрафиолетового облучения нет внутри нашего организма. Нет. Также следует воздержаться от купания в открытых водоемах. Само по себе купание безопасно только в том случае, если вода чистая. Даже профессиональные пловцы периодически заглатывают часть воды или она попадает на слизистые оболочки носа. Если в водоеме находится достаточная концентрация вируса, то риск заболеть в таком случае очень высок. В этом году я бы все-таки предостерег людей от купания в открытых водоемах, когда не знаешь, кто плавал до тебя, какое количество вируса содержится в воде, содержится ли он там вообще, поэтому лучше поостеречься. Диана Фарид